чем сандбокс наверное я не знаю просто я в нее не играл сандбокс так ну арена первая три был три был ван три один короче че ее выбираем да и так по очереди да ну наверное две три карты мы пройдем а потом уже в следующей серии пройдем следующую ну которые следующие карты пройдем я не знаю серии да это 30 снимем, в принципе, почему бы и нет? Потому что. А потому что игра интересна очень так-то. Для нее можно снять дофига серий. Потому что игра очень интересная. А пока загрузка идет. Сразу хочу всем пожелать приятного просмотра, кто кушает, а кто нет. И посоветовать поставить лайк под видео, подпис подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать такие интересные видео. Какая загрузка идет, я не знаю. Что-то что, что она идет вообще? Нет, я не понимаю. Ш -ш -ш, загрузка идет, блин, она непонятна вообще. Идет она или нет? Что-то меня вообще все зависло. Не знаю. У меня все зависло, я не понимаю ничего. Кто за бред? Алло, что, что такое, все зависло? А нет, все нормально, все отвисло. Так, э, а как тут понимать? Тут же никого нет. Э, э, ну ладно, ну давайте э, фермер, фермер Триббл, ничего себе а, споки. А сколько у нас денег? А сколько денег? знаю давайте фермеров три фермера почему были а тут Кра а красные эм а мы за кого играем вообще the а типа нам надо их уничтожить мы красные. он ну, давай этих <сослушать> давай тут просто по, по наставим бе. 800 Нормально. Все, старт. А ну-ка. А я за кого играю? Ты ничего себе. Что происходит? Они бегут. А, типа, все нормально. Стоп, а за кого мы играем, я не понял. Стоп, а давайте еще, Не, давайте поменяем. Фермеров побольше поставим. Фермеров побольше поставим. еще этих побольше. И двух э, каких-то пацанов. Ещё. А чё это мы сразу поиграем? А как? А как играть за кого? Давайте типа полетать. Стоп, по а за кого мы играем? Мы за красных играем? Не понимаю, что за бред тут происходит что я уничтожаю Алло, что происходит? Что за месяц это происходит? что за это происходит вообще? Здрасте. Что тут происходит? Мы за кого играем? Мы за красных? Эм. Эм, что тут происходит Ой, его лагает. Престап, туканьте. Блю Виктори. Так а что? Как играть? Так мы же все выиграли. Так мы выиграли, я не понимаю. <сёк> <сёк> ну ладно, давайте очистим. Я не понимаю, как, как это играть вообще, я не понимаю. А как клернинг. клернинг. Так, давайте других поставим медиум так лучников поставим пару лучников поставим не знаю мне надо скриншотик сделать типа чтобы я понимал как это все будет короче э -э, лучников и начало вот этих с мечом, а потом в смысле почему лучников ты ставишь дурак дурак какой лучники а нет с мечом короче теперь здесь здесь поставим наверное <смех> самураев немножко пару самураев поставил и чего-то этих метателей ну, самураев немного в принципе чуть-чуть вот столько и ниндзя интересно посмотрим как они будут воевать <смех> что-то их тут много очень не знаю, даже как это вообще. Тут... А эту игру можно пройти, нет? Или она не проходит? Или тут просто воевать надо, я не понимаю. В эту игру надо... Куда? Чего? Почему меня унесло? Буду лезти и ставить. Ниндзи поставим пару штучек. Пару... Всё. Дракон. Ну и хавай вообще. Все, хватит. Старт. Поехали. Ой, интересно я посмотреть на это месиво, конечно. Ох, это очень интересно. Ну вы, посм вы Поскажите, как, как, за кого играть? За Блу, за ред, Я не понимаю просто. Я, я вообще не играть тут не надо. Я не понимаю. Тут надо проходить эту игру. Или просто тупо играть и веселиться. Я не понимаю. Это тут надо тупо играть и веселиться. Но я раньше... Смотрел вообще там другое все было. Я смотрел на Ютубе там вообще уже были люди. А, это, наверное, не то прохожу. Ну, я, наверное, просто играю, наверное. Ну ладно, это и в серию непонятная будет, конечно. Мы просто играем или что? Блин, лагает. Ну почему так лагает? Ну жестко лагает. Вы что это? У меня вообще все размыто. Я не понимаю. Как, как играть, я не понимаю. Я ничего не понимаю. У меня все лагает жестко. Сколько времени! Тут времени дофига прошло, я еще не понимаю ничего. Как тут играть? Я куда-то лечу. Я вообще ничего не делаю, смотрите. Оно само куда-то летит. Бляха, мне страшно на ну, самолете куда? Куда ты? Юз? Ну а зачем мне это Юзать если я могу и так летать? А что происходит? -то? Ой, бляха, что там уже происходит? А что вы стреляете? Как это бесит происходит? А ну ка Что тут происходит вообще? Как это бесило происходит? А что происходит вообще? Блях, они устухли походу все. Чего происходит? Тут это живо есть, пацаны? Все убили всех всех поубивали, вы чё, дураки? Кто ещё живой? В смысле? А как тут? А, что вылетело. В смысле? Какие-то крысы сидят, походу. Бляха, лагает. Дефект бутаем. Ну, хорошо. Тепту. А чё происходит? End battle. я не знаю. Давайте... А почему я не могу в следующее прийти? А настройки можно мне? А... Ладно. Я понял. А, ладно. Давайте еще раз пройдем. Ну, серия не такая длинная будет, на минут 15. Так, давайте возьмем викингов. Викингов, э, айс, лучников, ну, давайте. А я не, не думаю, что серия будет длинная сильно. Давайте пару викингов вот этих лучников поставим. Все. И поставим... викинговую. пару штук. И впереди будут викинги, которые будут защищать. Все, защищаю. Все, теперь перейдем к другой команде. Так, другая команда будет, наверное, пираты. Будут пираты, которые будут... Капитана можно поставить. Ничего себе. Капитан, капитан. Ничего себе. Так, Финлок, блу, блу, Ну, короче, который с пистолетами будут стоять. Капитана мы в поставили. Так, капитан будет всех убивать. Хотела сказать. Я капитана ставлю? Что? Почему я капитана поставил? И чё, что происходит? Я чё капитана поставил? Они <смех> же не убьют. Ну и ладно, капитан. Десять тысяч что? Ладно, надеюсь тут нет, не надо. Капитан, харп, гарпунер. Ух ты, ничего себе. Ну чё, о. -о, -о, -о. Ну все, гг Окей, 12 тысяч. Ну почему бы и нет? Давайте. Вот. Мус интересно смотри, Походу тут еще полная миссия происходит. Что это такое? Ой, Ч ⁇ это происходит? Ну что происходит вообще? Ой. А можно я их А как управлять сегодня? Пираты, давайте. О, карпунер, ничего себе. Вот это карпунер. <parishioner> о все, о все, вовла, ГГГ. Ладно. Клейнер, клейнер. Давайте еще, еще один раз, наверное, потому что... А что это за спуки? Что это такое? Блёво? Ладно, давайте. Спуки какие-то. Ладно, ладно. Так, так, дальше Что? Скелетоны. Это зомби? Что это за фигня? Чего не рычат? Так. И одного этого вашего лидера, я не знаю. Как, <смех> как вам подойдет. Короче, теперь переходим к викингам. Б... Викинги были. Это был. вил Что это такое? Майнеры. Типа. Это... Шахтеры. В смысле, а ш... шахтеры могут? Я сомневаюсь, что шахтеры что-то смогут сделать. Мой вот, динамит. Ого! Какие шахтеры динамиты? Почему шахтеры меня не идут? Все, давайте еще и вашего самого главного. У меня вот один. Что это за? Все, старт. Старт. Давайте посмотрим, что заметил опять будет. Опять лагает вас тоже никак. ой жестко <сл theres noise>. ой <,ời>, <служ des>. <require noise>. что тут происходит вообще а как управлять ими напишите в комментах пожалуйста я не понимаю <служçar>. куда ты убежал я такой я не понимаю как таковой что так быстро а? ну ладно что произошло я не понял ну и ладно давайте вот уже последний раз Кого-нибудь, кого мы еще не, не вообще не пробовали вообще? Не, я вот этого, по-моему, три было не пробовали. Или пробовали, я не помню. Ну, давайте их попробуем. Почему бы и нет, да? Я их особо так не использовал, так. -то. Имею право себе попробовать их себе. Так, так, теперь э, куберы. Вот с этих, которые будут э, сбитыми защищать или какими-то непонятными штучками. И самое главное ваш тут что это? Нормально, нормально. Все вам ГГ. Я я я я. Не знаю, вы смотрите и противился нов, что сделать. А я в шоке, я вообще в шоке от этой игры. Это за месиво сейчас будет. Я даже себе не... Зевса, давай, Зевса. Ох, <смех> а, Да ладно, а, давай. Попробуй, Зевс. Ой, ты жесткий. Ох, Зевс, давай. Наказывай. О, теперь... <смех> Что происходит? Зевс, давай, попробуй. Зевс, давай! Зевс, Делай что-то с ним. Ой, походу Зевскую. Да, они убили, походу, Зевса. Что тут происходит? Что вы сделаете, Зевс? Отпустить его. Что вы сделаете, Что вы делаете? Е-мое, Зевс, давай, давай, что-то делай, да, всё, блин, Зевс. Зевса убили, ну и ладно, короче, все, <ти dakika> ой, я не знаю, это было очень интересно, вообще, я, как, как, как этого Зевса, ну как, вообще, это же эти, мамонты, мамонты вымерли, но они, нет, они живые, ну ладно, серия, серия получилась Какая-то очень прикольная Смешная вообще, я ничего не понимал Ну вы напишите, конечно, в комментариях Как управлять ими Я не понимаю просто, вообще как Как управлять ими ну, Ладно, короче, ссылка на плейлист Ролики будет в описании, пока Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте Всем пока-пока